Следующий раздел, который мы с вами разберем, это раздел «Звонки». Microsoft звонки можно совершать одному или нескольким людям. Звонки подразумевают аудио, видео, демонстрацию экрана. Когда мы откроем с вами раздел «Звонки», вы увидите, что есть две вкладки, два раздела «Телефон» и «Контакты». Раздел «Телефон» будет состоять из области «Поиска». То есть в этой части окна вы можете найти нужного вам человека, которому вы хотите позвонить. Чуть ниже будет отображаться история поиска. Для того, чтобы совершить групповой или личный звонок, в поле «Введите имя» вы будете фамилию, имя, отчество или логин сотрудника. Добавляйте нужных вам людей. Вот, в моем случае два человека. И нажимаю на кнопку «Звонок». Далее раздел «Журнал» будет отображать вам историю звонков, всех пропущенных входящих в правой части окна. Вы можете добавлять нужных людей для быстрого набора и раздел «Другие контакты». Чтобы добавить людей в нужный вам раздел, вы нажимаете дополнительные параметры, добавить контакт в группу. И в этом окне вы можете ввести фамилию, имя, отчество, логин пользователя корпоративный, должность или отдел. А в нижней части окна мы можем настроить наше оборудование, настройка оборудования. В разделе устройства мы можем настроить Микрофон, динамик, камеру, проверить свое оборудование, сделав пробный звонок. Также здесь есть функция подавления шума. В этом же разделе мы можем настроить функцию передвесации. Если вы не ответили на звонок, то звонок может прийти на голосовую почту который вы можете позже прослушать. В этом же окне вы можете выбрать себе звонок. <звы> Давайте перейдем в раздел «Контакты». В этом разделе вы можете добавлять нужных вам людей для того, чтобы совершить быстрый звонок. Если требуется часто звонить определенной группе людей, для того, чтобы не искать их постоянно в поиске, вы можете создать в разделе Чат новую беседу. И из этого же окна Новой беседы совершать видео, аудиозвонки. Вы можете также здесь начать демонстрацию вашего экрана или приложения. Раздел Чат этот функционал тоже в себя включает.